Всем привет! И это очередное видео про создание строительного робота своими руками. В этом видео я не буду делать какое-то длинное вступление, в принципе все понятно из названия. Я начал варить ковш, поскольку основное предназначение строительного робота моего это как мини эскалатор такой. И, соответственно, получив все детали с лазерной резки я начал варить уже базу ковша основную, то есть сам вот Сама его конструкция, да, герметичный объем такой. Ну и что из этого получилось, сейчас покажу, собственно говоря, в самом видео. Уже выставил вот так боковые стеночки, как они будут. Вот сбоку ковш вот так выглядеть будет. У меня немножко, получается, на конус садится, ну, под углом. Вот, ну, это все, вот, выправил. Вот. Я думал изначально вообще стенки сделать как бы немножко под углом вот так, чтобы оно лучше грунт вываливался. Но решил, что не стоит. На солнце сталь разогрелась градусов до 40, наверное. Рукой прям так больноватенько уже держать. Даже 45, наверное. Сейчас в городе жарящий стоит. Говорят, через несколько дней уже пройдет она. Но сегодня один из самых жарких таких дней. И прям вообще душно-душно. Хорошо ветерок есть кстати кстати еще есть две вот таких интересных детали. это дуги ковша они как раз уже будут ну, как ребра жесткости и уже вот шарнир для крепления стрелы на дугах кстати есть два вот таких вот отверстия два сантиметра диаметром вроде были 18 я их делал, не помню точно и есть вот такие вот два фланчика ничего не нужны. Когда кожа будет готов, во-первых, через эти отверстия можно будет э, там, цеплять, грубо говоря, чалку или еще что-нибудь. А во-вторых, вообще это отверстие сделаны для пальцев. И с помощью вот этих планчиков сюда будет какая-то труба профильная. И получится как дополнительная стрела. А на конце, например, какой-нибудь крюк или какой-нибудь исполнительный еще орган. Не знаю. В общем, как удлинитель такой для стрелы. Конечно, что-то тяжелое сюда вешать нельзя будет, но. Для каких-то более-менее легких вещей сгодится вполне. Собрал на прихватках ковшик. Наконец-то дали свет. Вот такой получается. Сейчас это все еще обваривать надо. Но тем не менее уже какой-то вид есть. Ладно, сейчас обварю. И потом покажу, что получится. Одну сторону уже обварил. Ток около 90 ампер даю. Получается, конечно, не очень качественно у меня. Не ставим поры. Но, тем не менее. Тут вот на углу было поры. Постарался заварить насколько мог. Ну, от шлака чувствовать еще. А, в принципе, для работы хватит. Короче, вот такая вот штука получается. Ковшик. Единственное, что сейчас уже собирается дождик. Куча. Поэтому работу я остановил. Надо будет еще внутри все проварить и доварить вот эту сторону. Она пока что вот тут вот. на ну, и все. Ну, вот. ну, и тут вот так вот сварил. Ну, сейчас покажу с дугой, как оно будет выглядеть. Ну, вот я приложил дугу. И две будет, понятное дело. Примерно вот так выглядит. Конечно, тут точно все не получилось сварить. Зазор. Ну, придется металлом залить. Вот. Ну, это все подгоню, залью. Не проблема. Так, сейчас, наверное, попробую еще вторую. Так, для вида. Короче, с двумя дугами где-то вот так вот будет. Опять же, они будут шире между собой стоять. Вот. В общем вот такой ковшик получается. По итогу я наварил где-то только процентов 40 шва. Ушло около часа у меня на это время, может, минут сорок. Местами шов, конечно, не очень получилось, потому что наклон был неправильный. Тут пора. это все придется подрезать, заварить заново. Но я складываю свои вещи и уезжаю, потому что уже начало капать. Сейчас снова на даче. В гараже варить не получилось нормально, потому что свет дает только по вечерам и по утрам. Днем в рабочее время света нету. Ну и проводка немножко слабовата. Поэтому буду на даче сейчас доваривать. Значит, доварил основное тело ковша. Вот. Снаружи более-менее получилось швы наложить. Вот внутри места мне не очень нравится, ну что варил, варил, варил где-то какие-то кратеры подварю еще в процессе. Вот. Но в целом, более-менее получилось. Так, в общем, теперь следующий вопрос такой стоит. Надо сюда уже механические дуги подваривать, но их точно в размера я смогу подварить, когда сварю плечо стрелы. То есть сейчас я буду собирать плечо стрелы и уже потом по факту, короче, обваривать, уже подваривать дуги и так далее. Ну, возможно, первая серия проков на этом заканчивается, вот, а уже вторая серия будет про частичный прострел, а в третьей уже будем подваривать дуги. Вот. Ну ладно, все, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока.